Ребята, всем привет! С вами снова я, Димас. Решили приготовить коктейльчик небольшой, как сказать, для согрева. Он такой, получается, остренький и довольно-таки вкусный и легкий тоже. И коктейль мы сегодня будем для вас делать кровавую Мэри или кровавую Машу, по-разному она называется. И для этого нам что понадобится, как обычно, это лед. Холодно, на самом деле, на улице, за этого льда можно поменьше добавить. Также понадобится для этого нам томатный сок. Можно, если вы очень любите, можно свежевыжатый сделать лимон понадобится ну, можно любое что-то заменить цитрус там ну, даже апельсин лайм если есть очень вкусно пойдет чуть специи соли мы добавим Острое нужно что-то у нас вот типа острый перец какой-то табаска есть и вочестер это тоже такой хороший классический в этот коктейль идет битер да также водка незаменимая часть э, этого коктейля берем чистый стакан добавляем лед вот мы добавим Несколько кубиков льда, потому что на улице прохладно. Четыре штучки нам достаточно будет. Способ приготовления это коктейля бывает разный. Бывает стир метод, по классике, если шейк там делается. Шейк, стир раз, двойными методами. Можно просто билд сделать, как мы сейчас будем делать. Вливаем нашу водку, 50 грамм примерно. Добавляем томатный сок. Добавляем щепотку соли, ну она так чуть с приправами. Острый перец. Буквально ну, один-два один, дэша, это барская мера измерения, одна капелька. Также в тоже несколько дэшей. Лимончик, отрезаем дольку, как вам нравится. Можете часть выжить сюда, можете просто повесить, можете просто кинуть туда. Все будет правильно, как вы любите, делают по-разному. Мы повесим, немножко выжмем сюда, естественно. Лимончик не повредит, кислинку даст. Возьмем зонтик и трубочку. Обязательно есть ложка барская, можно ложкой помешать. красим нашими веточками сельдереем. Вот такой коктейль у нас получается. Сельдерейчик можно съесть, очень вкусно. Довольно красивый. Чувствуется сразу перец. Сейчас попробуем, что у нас получилось. О, остренький, хорошо. Если вы не любите острый, можете не добавлять. Можете чуть-чуть добавить. Можно перец молотый, черный просто добавить. Как кому нравится. Довольно-таки, он даже не чувствуется алкоголь, чувствую, а чувствуется перец больше, чем алкоголь. Вкусный коктейль. Чуть соленый. И также мы будем делать сегодня этот же коктейль. Ну, метод типа шот. Водки у нас вот налита половины. И мы добавляем аккуратно. Можно по ложке добавить. Можем краем томатный сок. Видите, он ложится, он тяжелее и опускается вниз. Водка получается сверху довольно-таки красивая. Перчик, пару дэшей, ворчестер тоже. Немножко там растворился. Можно лимончик добавить, сверху капнуть на водочку. Присолить, он тоже даст свои какие-то интересные оттенки на соки, красоту наведет. И этот коктейль, естественно, пьют залпом, это Шот, такой коктейль, в принципе, они довольно-таки крепкие, с им не надо, просто выпить для согрева, как и сделаем мы сейчас, и покажем вам, что можно также вот пить спокойно. Кто любит более крепкое Не пить чистую водку, допустим, или какой-то другой алкоголь А пить соком Ваше здоровье, пробуем Немножко внутри его колыхнулось Все смешалось И алкоголь, в принципе, не чувствуется Ну, буквально вот он, какие-то вот эти Даже не пары, а вот привкус есть Потому что водка И перец, он обжигает Сок лимона чувствуется, что дополняет и опять же, в холодную погоду ненастную. вот буквально две рюмочки. И у вас все тело пригревается. Из-за перцы. Ну и за крепость алкоголя, естественно. И все. С добавлением томатного сока. Опять же, есть кому он нравится. Мне томатный сок нравится. Очень приятный на вкус. Вот этим коктейлем можно что-то запивать спокойно. У меня не крепкий тут. Томатный сок и больше перца. Очередной коктейль для вас. Будем эту рубрику продолжать, я надеюсь. Что-нибудь придумывать. Разные коктейли. Ну, как придумываю, повторять именно какую-то классику. В домашних условиях, при наших возможностях, чем-то заменяя наши какие-то продукты, там более простые, дешевые. Но, опять же, это идентично получается. Буквально там какая-то разница приготовления или еще что-то подобное. Пишите в комментариях, обязательно, может, какие-нибудь коктейли у вас есть. Мы можем попробовать приготовить. Если мы найдем сопутствующие какие-то товары, купим, найдем. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Хукс Бразер Хукс. С вами Димас был, оператор Антон. Чуть согрелись. Вам желаем здоровья. Увидимся. Всех благ. Пока-пока.